Новый год для представителей стран СНГ всегда был праздником волшебства, днем, когда все вспоминают события уходящего года и загадывают желания и ставят цели в новом наступающем году. Неким способом перезагрузки, ожидания чуда. И даже есть такое понятие, как новогоднее настроение, которое должно витать в воздухе. И когда в твой код, по сути, вшит этот обязательный дух Нового года, тебе кажется, что так происходит абсолютно везде. Но приезжая в другие страны, порой обнаружилось, что новогоднее волшебство есть не везде. И где-то люди либо вообще никак не празднуют этот день, либо делают это весьма формально. Сегодня поговорим, как же проходит Новый год в Турции, а вернее даже его подготовка к нему. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Джунгл Белл с в Турции живет огромное количество людей разных национальностей и вероисповеданий. Но основная религия здесь именно мусульманство. И традиция отмечать Новый год разнится в зависимости от города Турции. Так как Новый год с 31 декабря на 1 января не является тюркским праздником, а больше христианский. Тюркский Новый год происходит 21 марта и называется Неврус. Именно поэтому Европейский Новый год празднуют обычно в таких городах, как Стамбул, где проживают больше всего христиан. И здесь находится главная православная церковь с резиденцией Константинопольского патриархата. А также в Анталии, Измирии, Алании, где очень много проживает иностранцев, христиан и приезжих туристов. Ну и, конечно, в столице Ангаре. Тоже праздник Новый год. В отдаленных городах и селах вообще нет никакого такого праздника. Так как по религии ислама рождественские символы и сам вот этот вот э, Новый год – это признак религиозной и культурной деградации. и Его э, не рекомендуют праздновать, но никто не запрещает, потому что все-таки Турция – это светская страна. А вот 21 марта, день весеннего равноденствия, волшебство праздника обитает абсолютно в каждом, даже самом малюсеньком населенном пункте Турции. Европейский же Новый год в Стамбуле, Измире, Анталье, антальи и Анкаре наряжают магазины, витрины, кое-где ставят елку. В основном украшают центр города. В Стамбуле, например, наряжена европейская часть города. И надо отметить, что наряжают город не власти, а именно сами собственники магазинов, кафе и ресторанов. Вешают игрушки на витрины на входе. И украшения эти больше в европейском стиле, где изображены олени с упряжкой и санями с Санта-Клаусом. Щелкунчик, европейские леденцы, знаете, такие вот, как крючок в красно-белую полосочку, снежинки вешают. В азиатской части Стамбула наряжен район Кадыкёй. Остальные районы азиатской части города особо обходятся без э, украшений. Бывает попадается где-то витрина, где э, на стекле нарисованы там снежинки, написано 2023 снежным таким цветом, ну, как снежком припорошенным. Вот у нас, например, вот, э, в спальном азиатском районе Чикмикой практически нигде нет украшений. Пару магазинов, ну, как раз на стекле вот так вот и написано, uh -huh. снежинки нарисованы 2023. В магазинах же появляются рождественские товары, одежда с рождественскими символами, посуда, игрушки. Открываются рождественские ярмарки. В магазинах даже продаются елки-украшения. Вот у нас, кстати, магазин uh -huh. такой открылся. И, кстати, там основные турки толпятся. На главных площадях проходят концерты с поп-звездами. Люди в больших городах в основном очень любят праздновать Европейский Новый Год. А особенно это любят делать молодежь и дети. Дети пишут письма Санта-Клаусу, загадывая разные подарки. Если же говорить про украшение своих квартир, то турки далеко не все ставят елки и украшают свои дома. А те, кто это делают, в основном делают из-за детей, которые чаще тянутся к европейским обычаям. И чаще всего это небольшие искусственные елки. Настоящую огромную ель в турецком доме встретить маловероятно. Mm -hmm. Мы тоже вот ассимилировались, елку не ставили, но зато у нас во дворе там есть елка наряженная. Да, Ну вот кстати здесь наблюдали вечером по домам, mm -hmm. вокруг нас дома и нехорошо проглядываются, так как дома достаточно близко друг к другу стоят. Кто вообще как нарядил квартиры свои Кто-то ли поставил какую-то елку И вот как раз один у нас из соседей напротив дома Поставил большую елку Но вероятно, это, конечно, не настоящая ель Хотя мы, конечно, ее не трогали, мало ли, может быть, и настоящая, я не знаю Ну, скорее всего, это, наверное, искусственная И вот она украшена разными огоньками, гирляндами И каждый вечер ее включают, и она прям видна из этого дома Это вот один-единственный такой вот в окне да. Больше ни у кого угу. Наш друг-дурок вообще не хотел ставить елку, так как дочка уже взрослая, и эта опция уже вообще не обязательна. Но жена все же поставила небольшую искусственную елочку для нас, чтобы порадовать нас, когда мы придем к ним в гости. Такие милые. Очень милые. Само празднование Нового года отличается от района к району города. Массовых гуляний со всемирным попоющим здесь никто не устраивает. Связано это еще и с тем, что ну, например, 31 декабря в Турции официальный выходной день, а вот 1 января, если выпадает не на воскресенье и на, и на субботу, то все идут на работу. В интернете написано, что с 1981 года 1 января – это официальный выходной день. Но сейчас это не так, и проверить, было ли это настоящей информацией, мы не можем. Но мы спрашивали у местных жителей, и все как один говорят, что 1 января уже давно рабочий день. И у нас вот даже в школе турецкого 1 января – это учебный день. И даже Саваш у нас смотрел 1 января на работу, идти в школу свою. Mm -hmm. что, это же воскресенье, ура! Да, не надо идти. Возможно, еще и поэтому никто сильно и не гуляет, так как надо вставать с утра. Да, в школе турецкого вообще экзамен хотели 1 января mm -hmm. проводить. И самое интересное, что больше всего протестовали против экзамена 1 января, кто бы мог подумать. Не мы, стран, жители стран СНГ, а иранцы, угу. которые, да как так-то вообще? 1 января, да, это же праздник, Новый год, они, оказывается, там празднуют тоже Новый год, хотя это вроде бы как страна мусульманская, и даже с претензиями на шариат, но они все равно, мы даже у них спрашивали, а вы вообще празднуете Новый год? Ну, мы общаемся уже по-турецки с ними, а они говорят, да, еще как, и у нас длинные выходные, как в России. Вот так вот. Интересно. Да-да, не удивляйтесь. И некоторые семьи приглашают близких людей и тихо проводят время за просмотром новогодних программ, за настольными играми и общением. Детям под елку кладут загаданные ими подарки, на стол традиционно подаются запеченную индейку, люля-кебаб, кёфте и стандартные турецкие салаты. А запеченные индейка, кстати, фаршированная у них, Прям как на День Благодарения да, в Америке и Европе. Ну, Интересно. Очень смешались традиции. Откуда да, вообще это произошло? Mm -hmm. да. Часть местных ездят в отели и рестораны, где устраивают новогодние программы. В европейской части города и в Кадыкюе много людей сидят именно в ресторанах и кафе. И даже многие ходят на концерты, которые поп-звезды проводят прямо на улице. Поп-звезды это местные, естественно, турецкие. В центре города также очень много туристов, которые приезжают в Турцию специально на Новый год по новогодним турам, так как множество отелей организуют свои новогодние программы для приезжих. Еще одной главной традиционной новогодней традицией является розыгрыш ежегодной лотереи, в которой всегда на кону огромные суммы, достигающие 20 миллионов лир. Турки очень любят эту лотерею и активно в ней участвуют, надеясь сорвать куш. Кстати, самым частым подарком среди взрослых является именно лотерейный билетик. Сейчас я скажу, куплю лотерейные билетики. Мы уж не знаем, выигрывает ли вообще хоть кто-то, но то, что турки до сих пор верят в возможность распогатеть таким образом, это факт. Вообще, турки, они очень азартные. И, кстати, вот шампанское под бой курантов с загадыванием желания на салфетке и сжиганием ее в бокале никто не проводит. А зря. Так как желания-то сбываются. И вот в этом году мы посмотрим воочию, как будет проходить новогодняя ночь в Стамбуле. И потом поделимся с вами событиями. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте про колокольчик. И, конечно же, свои вопросы, замечания, пожелания. Пишите в комментариях, присылайте на почту. Всех с наступающим Новым Годом! Пускай 2023 год принесет справедливость и мир нам всем! Ура! And a happy